Алина, ты что, камеру на ноутбуке не заклеиваешь? Нет. А ты не боишься, что за тобой ФСОшники наблюдать могут? Так они за мной наблюдают. Ты что, думаешь, я не знаю? Я вот специально красивое платье надела. Не, но платье не реально топ. Согласен.